Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для клёва». Мы находимся с вами в нашем физическом магазине Все для клёва», который открылся на Батчаролл 50. И сегодняшнее видео в рубрике «Обзор товаров». И если мы что-то показываем в нашей рубрике «Обзор товаров», то это только то, что действительно достойно вашего внимания. И в сегодняшнем видео речь пойдет о нашем крючке, нашем брендовом крючке Все для клёва», друзья. Вот этот крючок. Но в упаковке... Вам ничего не говорит? Давайте посмотрим на него поближе. Друзья, представляю вам новый наш брендовый крючок, выпущенный под брендом Все для клёва». Это 103 серия 103BN. То есть он из прочной углеродистой стали с покрытием черного никеля. Этот крючок выпущен в трех размерах: это номер 10, номер 8 и номер 6. Уникальность крючка заключается в универсальности. Потому как им можно ловить всю мирную рыбу. Это очень надежный крючок с прекрасным отношением цены и качества. Вы помните, друзья, я вам практически каждую рыбалку говорю о том, чтобы вы меняли крючки как можно чаще. Так вот, теперь у вас есть возможность это делать практически постоянно. Каждую рыбалку. И не только каждую рыбалку, а и во время рыбалки по несколько раз. Потому как цена народная. Вы можете сказать о том, что этот крючок похож на крючки других брендов и очень похож на Гамакацу, в частности на F22. Но этот крючок немножко не такой. Так вот, у F22 вот лобовая часть крючка вот здесь вот, немножко заостренная, вот, а у этого более такая широкая. Затылочная часть крючка более расширена, чем у F22. Это сделано для того, чтобы намного лучше держали зерновые, такие как горох и кукуруза. Именно для ловли карпа этот крючок предназначен в первую очередь для ловли карпа. За счет расширенной э, затылочной части крючка на него можно подцепить несколько опарышей, что может привлечь крупного карпа и леща, и карася. То есть, э, ну, по большому счету, он универсален, этот крючок. И этим он мне очень нравится. Также этот крючок будет эффективен с волосяными оснастками на карповых монтажах. Друзья, как вы видите, жало крючка немножко отклонено от самой оси крючка в сторону. Это нужно для того, чтобы минимизировать количество сходов рыбы, особенно на конечном этапе вываживания. Я думаю, что у многих из вас именно такие моменты случались, когда уже вот рыба должна быть в садке и происходит сход. Так вот, наши деды, старые еще, когда-то свои, свои советские крючки, по э, паскогубцы и гнули их в сторону. Вот это как раз для этого и сделано. Друзья, а для тех, кто досмотрел это видео до этого момента, я покажу настоящую магию с этим крючком. Представьте себе, да, что правая моя рука, это рыбак, судилищем, да, который вываживает уже карпа. да, Он это удилище то вверх поднимает, то вниз, то влево, то вправо. И если мы представим себе, что в рыбе находится жало крючка, да, и, и можем посмотреть, как ведет себя это жало крючка именно в пасте. То есть под разным углом приложения силы жало крючка будет параллельно прилагаемой силе, то есть вот параллельно этому шнуру. То есть оно все время будет смотреть на шнур в любом варианте направления этой силы. Это говорит о том, что количество сходов рыбы будет минимизировано, и вы всегда будете словом. Но если сравнить с другим крючком, вот я связал поводок с крючком одной известной фирмы, и сравнить, вот, проделав такой же самый опыт, то я вижу, что жало крючка не параллельно шнуру. Жало смотрит куда-то вниз, и это говорит лишь о том, что вероятны сходы. Друзья, вы видите, что жало нашего крючка всегда смотрит в сторону э, силы. Вы видите? А то жало ну, непонятно куда смотрит. То есть есть вариант того, что на том крючке будет больше сходов, на нашем меньше. Попробуйте провести такой же эксперимент со своими крючками и проверьте, насколько они эффективны. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Все для клёва». Очень надеюсь, что я помог вам разобраться с крючком. Теперь вы знаете, какой крючок самый лучший для рыбалки. И надеюсь, что наш крючок вас никогда не подведет. Это во-первых. А во-вторых, приходите к нам в магазин Все для клёва» на Бочарова 50 это рынок початок в Одессе. И не забывайте секретный пароль. Все для клево это клево. И вам сразу же делают скидку в 10%. А также угощают кофе. Ароматным кофе. Встретимся на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.